Всем привет! Сегодня делюсь в очередной раз рецептом быстрого приготовления завтрака. Это не только быстро, но и вкусно. Смотрите, сколько много сыра. А если вам интересно, оставайтесь и в этом видео я покажу, как я его делала. Для приготовления завтрака из лаваша мне понадобится сосиски или колбаса, сыр, небольшой ломтик помидора, майонез и лаваш. Сыр и сосиски я натираю на крупной терке. Теперь переходим к лавашу. Нам понадобится тарелка или какая-нибудь удобная крышка. И, продясь по кругу, острым ножом, вырезаем несколько кругов. Три или четыре. Все зависит от того, сколько у вас начинки. Лаваш выкладываем на тарелку и смазываем небольшим количеством майонеза. Сверху выкладываем колбасу и сыр. Сверху накрываем вторым листом лаваша и проделаем все то же самое. Майонез можно заменить на сметану или не ложить его вовсе. Верхним слоем я выкладываю сюда помидоры, сверху посыпаем сыром. У меня ушло 4 листа лаваша, то есть получается 3, 3 слоя начинки. Ставим разогреваться в микроволновую печь минутки на 3-4. Вот таким, дорогие мои, завтраком или легким перекусом я сегодня с вами поделилась. Это очень вкусно, самое главное, что времени уйдет минимум на приготовление этого завтрака. Пишите мне, пожалуйста, комментарии, не забывайте подписываться на мой канал. И до новых встреч!